Вот и настал следующий день. Я уже поел, собрал палатку и отправлюсь сейчас дальше в сторону моря. Здесь на другой стороне озера есть бобровая хатка. Какая-то здоровая. Вот Человек проходил, говорил. Ночь была прохладная, под утро было 3. И утром влажность повышается, и холод чувствуется сильнее. Здесь я немножко так замерз. Ну, не очень сильно, но не очень комфортно было спать, конечно. Нужно, наверное, спальник все-таки потеплее купить. Зверюга вот эта вот ночью, она меня замучила. Сначала был такой топот, ну, не знаю, там какое-то только толикопытное какое-то неслось. Может, косуля. Потом раз, остановился недалеко от палатки, ну, шум так меньше стал, и потом прекратился. И дальше начал какой-то зверек то ли выйти, то ли там ну не лаять, ну какие-то такие звуки непонятные. И он долго-долго-долго, мне казалось, что он то с одной стороны палатки, потом немножко в стороне. Это очень долго продолжалось, я не мог спать. Я уже думал, ну выйду с фонариком, с камерой и буду искать. И вы как раз вам засниму это действие. Но было как-то так лениво, потому что там как бы холодно на улице. Мне не очень хотелось уходить. Ну и непонятно было, что за зверь был. Знаете, может быть какой-нибудь бешенством кто-то болеет. Потому что, по идее, звери, вот они не должны так около человека, не бояться человека. Потому что я там и кричал, и стучал котелком. Но он все равно. Немножко затихал, а потом опять начинал издавать свои звуки. Ночью было очень слышно дорогу, которая здесь примерно в километре. И утром я хотел записать пение птиц. Птицы, конечно, пели, но и дорогу было тоже слышно. И я решил, что ну, не очень это будет. Есть одно озеро, где тишина я вот прошлый год там был есть видео у меня поход прошлого года смотрите вот это да вот это они дают бобры а а здесь смотрите что они сделали Так, где-то там хатка должна быть. Я отсюда ее не вижу. А вон она, вон она на другом берегу. Видите? Навалены ветки. Скорее всего, вот это вот хатка. Там высота ее, наверное, метра полтора-два. И в диаметре сколько метров? Пять, наверное. Отсюда не понять. бобры конечно очень много деревьев валят но с ними как-то не очень борется есть какое-то количество которое природа может вынести этих бобров и когда это количество превышает их начинает отстреливать Хороший только лесок. Непривычно спать в палатке после кровати. Неудобно. Хоть у меня и коврик сам такой. Достаточно. Ну, не то, чтобы прям мягкий, но лучше, чем просто пенга. Но все равно. Некомфортно, непривычно. Хотя, когда ты надолго в поход уходишь, там уже привыкаешь. А так, когда первый поход в году, то нормально спать, конечно, не получается. баллон сейчас выйду на дорогу градусов восемь было сегодня часов 11 я сомневаюсь что вода 12 градусов в озере потому что вот у меня два градусника с тобой они меня мерил температуру на улице палатки а другой вот это вот рыбка который воду мерил так рыбка мне показывала ночью палатки, но не ниже 8 градусов. Но я сомневаюсь, что там так было. Потому что это все-таки практически около выхода. А эта рыбка лежала. Но она все-таки предназначена для измерения воды, а не воздуха. Ну, не знаю. Мне кажется, что вода 12 градусов мне кажется, это маловероятно, потому что Ночью у нас вот около нуля практически, позавчера было минус 3, днем ну, градусов 10, иногда бывает побольше, теплого денька было всего там несколько. говорил человеком он говорит что на машине здесь не подъехать там впереди перекрыто хотя раньше данным давно я подъезжал сюда сразу отвечаю на вопрос когда вы напишите где это находится если захотите сюда приехать надо -то по пешочком. здесь остановлюсь сниму лишнюю одежду с себя а то я что-то очень тепло оделся как-то жарко мне засов или этот винтовки что это такое пишите в комментариях тут течет ручеек а впереди там метрах в 100 или там 200 метрах лебедь на берегу Есть воды вот чуть-чуть, а там вот дальше я смотрю в ручье воды много. Вот лебедь пошел, упала, видите? Полетел, полетел, сел на воду. Я проходил знак "Водоохранная зона" впереди кстати тоже знак вот с двух сторон сейчас я вам его покажу водоохранная зона 100 метров По дороге встретилось местечко, где можно посидеть. Останавливаться не буду, просто вам покажу. от пожара второй раз встречается на дороге сена это наверное каких-то животных подкамливают напишите в комментариях зачем кладут сена вдоль дороги впереди я вижу шлагбам то есть дорога действительно закрыта а здесь можно отдохнуть Мне с собой немного воды. Потому что в озере, ну, она такая. Непонятно, что-то там плавает. Какие-то насекомые, как это назвать, там Какая-то, короче, мелкая-мелкая такая живность. Ну, не может, не живность. Ну, какие-то точечки там в этой воде непонятные. Мне кажется, что они все-таки там плавают. Поэтому я не стал набирать воду. Хотя я обычно на это не обращаю внимания, когда... По Ходишь похода тебе вообще все равно Любую воду, в принципе, берешь. А сейчас что-то я приведенчий. Какое здесь место интересное. Тут есть какая-то тропинка, и она идет к болотцу, к небольшому озерцу, к этому озерцу течет ручей вот с этого ручья хочу набрать водички и сделать кофе насколько он чистый я не знаю вроде прозрачный вот такой видите коричневая водичка на где-нибудь где ее удобнее набрать озере вода была конечно более прозрачная так как это набрать то Ну, это, конечно, такое. Ну, ладно, посмотрим, что будет со мной. Вот там вот озерцо. Вдоль дороги тек ручей, и он был прямо такого вот чёрного-коричневого цвета. Видимо, из-за Может быть, это тот же ручей. Хотя нет, был довольно-таки далеко отсюда. Ну, будем надеяться, что это просто торф. Посмотрим, что там будет, конечно. Ну, так строменько, конечно. Дело пробовать. Нужно купить фильтр для воды. Ветер дует и сдувает, и очень долго закипает из-за этого. Надо крышку, конечно, накрыть. Есть такая защита специально вот она из титана есть, легенькая. Ставится вот так, и чтобы ветер не задувал, тогда она лучше будет закипать. Или ковриком там можно, ну как-то. Потому что когда сильный ветер, очень долго вот это вот закипание идет. Вот такая мне кружечка, титановая. Сейчас перелью перелию, немножко там останется на донышке всякий мусор. Мусор вылил. Ну, я думаю, нормально вода будет ну, Я надеюсь, на это по крайней мере. Какие-то негодяи. Давайте я покажу. Тут деревья, они исписаны. Что это за деревья? Напишите в комментариях. кто-то их исписал. Такая гладкая кора. И людям просто очень захотелось на таких деревьях что-то написать. На обычных-то не напишешь, а на таких гладких. Это сделать легко вот зачем зачем это делать я абсолютно не понимаю ну хорошо вот я прочитаю что ты вот такой вот здесь был тогда тогда ну о чем я подумаю вот как какими словами я могу тебя назвать вот догадывайтесь да что это за люди как их можно о них сказать что да хорошее кто вот такое вот делает кипает это самая маленькая в мире газовая горелка ну вроде бы 25 грамм она весит титановая вот такой вот фирмы это китайская такая достаточно ну как бы не очень мне нравится как она работает так как то резко работает а какими-то рывками порой не знаю не очень. У меня есть еще такая нормальная, другая горелка, но она более тяжелая. Но та работает вообще идеально, гладко. Но здесь баллоны дешевые, вот такие вот, так, такие вот, куда вкручивать надо горелку. Они вот у нас в России дешевле. А кемпинг-газ, они дороже. Вот так горелка у меня кемпинг-газ. Так один баллон, если не ошибаюсь, вот я видел в магазине, в Калининграде, что-то около 400 рублей стоил. Может, даже больше. Маленький баллончик. Так что вот цены, конечно, очень высокие на такие вещи. Все, закипела водичка. Пускай немножко покипит. легко. Я, конечно, никого не призываю пить воду с непроверенных мест. Мало ли что может быть. Заварил кофе, покипятил воду минуту три, налил в кружку, добавил кофе натурального. Я брал еще кофе в пакетиках, но они у меня кончились. Еще не решил, буду ли я ночевать сегодня около моря в палатке потому что погода портится, облака затягивают солнце, уже его там плохо видно, так что, возможно, пойдет даже дождь. Но цветочки еще не закрылись, они обычно закрываются перед дождем, то есть вот природа, она чувствует, когда будет дождь. Вот видите, солнце уже так плохо видно, а цветочки они открыты, они ничего не закрываются. Попил кофе. В принципе, нормально, но немножко такое, с кислинкой. Попробовал немножко воды, которая осталась. Я вскипятил немножко больше на кофе. Немного воды у меня осталось. Ну, если вот пьешь кофе, ну, практически, как обычное кофе, чуть-чуть вот кисловато. А отдельно воду попробовал, ну, такое, как бы, кислая немножко вода. Вдоль дороги молодая лиственница растет. Несколько деревьев. Здесь шлагбаум. А здесь тоже зона отдыха. Уже сколько я их видел по дороге. Такой лес приятный для прогулок. Много мест, где можно укрыться от дождя. И посидеть за столиком. Дом какой-то стоит еще один улей вышел из леса справа поле впереди тоже поле до самого моря будут поля там впереди лукойл что там такое, я не знаю, но знаю, что это Лукойл. Подошел к Лукову. Какие-то резервуары. Наверное, с нефтью или с чем это еще может быть. Ездят грузовики пылят. Уже второй проехал сзади джип несется конечно пыльная дорога такая но скоро же должен быть асфальт все топаю и топаю немножко не рассчитал потому что пока ты особо не посмотрел сколько тут эти катались заканчивается до дороги из асфальта я думал что до дороги ближе будет вот видите где лукойл дороги еще но ну, вот ее видно там метров 500 наверное это вот пятый грузовик проехал это шестой. 6 медленно смотрите что я тут увидел интересно как раз земля такое мягкое это не засохшая просто потрескалась видите но они скоро снижают стараются меня не запылить но все равно мало приятно вот так вот идти по дороге я думаю надо было вот где-нибудь полями там идти там можно было где-нибудь найти дорожку наверное и пройти вот чтобы не идти по такой пыльной дороге вот я и дошел до дороги пошла дорога на романова вот отсюда я пришел и куда идти у меня есть несколько вариантов идти конечно мне нужно вот туда но как туда пройти через поля очень много клещей кстати а вот тот поворот по моему это поворот на куликова можно пойти на куликова сразу повернуть пойти по асфальту пройти по куликова и на море а можно пойти вот сюда повернуть налево пройти через дачи через поле там ветряки стоят и тоже попасть на море а можно просто поехать домой отсюда вот сесть и уехать и все потому что пойдет дождь вот, я не знаю, надо сесть на остановку, посмотреть погоду и подумать. Посмотрел погоду и решил все-таки ехать домой, потому что скоро пойдет дождь, и смысл там сидеть под дождем вечером, и утром тоже будет дождик. То есть, ну, как бы и ветрено, не вижу никакого смысла идти сейчас к морю. Тем более получается, что попрусь я по дороге по асфальту никакого удовольствия в этом нет но вообще хочу разведать конечно путь не по дороге а вот чтобы полями выберу для этого время и попробую разведать там дорожку и вот здесь вот не идти по этой пыльной дороге а где-то там вот полями попробовать найти дорожку остановил такси за 400 рублей доехал до поселка где я оставил машину и вот еду домой. Видите, уже пошел дождь. И смысл никакой был идти на море. Вот я бы сейчас подходил примерно к морю. И дождем там сидеть в палатке, Вот в этой маленькой палатке особо смысла нет. Здесь вот есть еще большая палатка, трехместная. Ну да, там нормально, комфортно, можно спокойненько сидеть под дождем. А здесь как бы не повернешься, она такая узенькая. Ну, поэтому я решил все таки что лучше в данном случае поехать домой. Вот сейчас вот 17.35. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Александр.